Ты тихо, ты не ори про такие вещи да в, выключи, в эфире. Подожди. А я уже включил. Я, я уже включил. О, Присаживайся. Меня Присаживайся. Так, Ванечка, смотри. Мы сейчас с тобой. Так, подождите, сейчас мы, я пока, покажу крупным Там еще коты планом. Мешают. Да коты тут они всегда мешают. Крупным планом, что мы сейчас будем делать? Значит, наше ага. следующее задание, Ваня. Сравнивать числа. И будем это делать с тобой на наглядном примере. Маня. Посмотри. Сейчас мы будем сравнивать 5 и 2. Давай считать. Выкладывай. 5. Сюда выкладывай 5. 1, 2. 3, Мама, он сам. Чего ты? 5. 5. 5. И 2. И теперь сравнивай. Вот так чуть-чуть подальше. Теперь сравнивай. Что больше? 5 или 2? Вот 5. 5. Пять у нас чипсенов. Вот две чипсинки. Что больше? Пять или два? Скажи. Пять или два? Что больше? Пять или два? Выбирай. Больше. Больше. Больше. Пять. Молодец. А что меньше? Пять или два? Меньше два. Молодец. Ставь знак. Знаки это Меши. Ну ставь. Я тебе исправлю, если что. -то. Это Меши. Нет. Вот. Да. Так. Пусто. Ну ставь знак. Ой, пусто. Не пишет ручка? Ручка не пишет. Давай я распишу. Вот, На. пишет. Пиши. Ставь знак. То есть Ваня может сравнивать количество предметов, но знать... Он неправильный знак поставил. Пять больше, чем два. А, да? Да. Сейчас я уже мы сам тобой, забыл. Мы с тобой и... такие математики. Я уже сам забыл, Дальше. сколько... Дальше, шесть и восемь выкладывай. Больше восемь. Выкладывай. Он же, он же говорит уже, зачем выкладывать? Чтобы он их потом съел. А, давай, давай, давай. Да. Еще надо? Да. Пять, 5, 6, 7 и 8. Давай закладываем так. Давай чуть-чуть вот так подальше мы, да, положим? Итак, что больше? Восемь или шесть? Больше. Больше. Мама, не подскажешь. Восемь. А что меньше? Меньше шесть. Че, ставь значок. Ставь знак. Угу. Знаки? меньше. Ну давай, поставь, если что, есть про. Меши. А не больше. Угу это меньше ну ставь а я потом исправлю мне же не видно меньше угу. давай посмотрим как а меньше угу. будет шесть ну да молодец все правильно это будет твой приз дальше дорешивай сам а, а больше что больше это больше три и один да, да больше три чем один да чем больше больше три, чем один. Все правильно, да, да, правильно. Больше вот. Да. Это больше. У нас тут два животных. Один развалился на диване, второй да развалился. Кошка пушистая прячет голову. Холодно будет, так. Боря, белой а лапой. Здесь больше мы кошку эту подобрали с улицы, она была лысая. Да, вот эта кошка пришла облезлая, маленькая, Молодец, мокрая, деть. грязная. дети принесли. Болище! сопли и слезы. И сопли, и слюни, да, грязь, давай. чего у нее только не было. И блохи. А Борю мы из приюта взяли. А Боренька у нас полукастрированная. Э, одни еще! Одни давай. Так, ну, что? Ну, красавцы. Право, да? Что один, что второй. Оба красавцы. Нажористые теперь. Нажорные. Накормленные, откормленные Теперь все соседи Заглядываются как бы забрать да, Борю, кису перетащить так, Это Марки... больше Ставь давай значки Ставь, молодец угу. Это больше Ставь, ставь, ставь Молодец, умница угу. Мельче. Все у тебя получается. И чипсов у тебя много. Ну, много будет призов -то. Ты же хороший мальчик, ты же стараешься.